Так, мы приехали в деревню какую-то. Здесь показывается талисман свиньи. Так. Да, да, выяснили. Выяснили. Так, ребята, лучше вам всем трансформироваться. Но как всегда, вы все свои брасветы попросирали, да? М ни у кого нет. ни брасвета, ничего. Верно? Я ведь правильно говорю? Да. Калки? Волопа. А... А ну ладно. Что случилось? Где был гриб? Я теперь какой-то гриб есть. Я меня панцирь поймал, хочу самокат. Я вообще-то им тут бросить-то раздаюсь. Раздавай быстрей. Ну, ажи. Пока он пароль ведет эти... Она... Эти шестьдесят четыре Нет, у меня пароль больше. Какой у тебя пароль? Ты же его знаешь. Ну, я знаю, поэтому и говорю. Так, в каком доме, интересно, mm. или он не в доме, доме потому на улице? Подождите, у меня тут же координаты. Погоди, вот а. мне кажется, мой планшет показывает на вот этот дом. Так, к нам еще прямо-прямо-прямо, прямо, да, вот сюда. Ну все, обшаривайте а в этот дом. Привет, что у меня так? о свинка, что ты такая дерзкая? Свинки, что вы такие дерзкие? У меня пропало мое оружие. Я тут это. Меня сейчас прибьют меня сейчас прибьют. меня сейчас не будет. Отстань. Все, мы теперь. Мы Мы боимся свиньи это только видели супергерои боятся свиньи нажились галоп ай она меня атакует надо ее убить вдруг это с нее. тихо тихо тихо тихо тихо тихо я селась в На перекус. А! спасибо. Ай, две, одна. а нет, Лили. Кусь, кусь, Я забыл, что собираюсь. А, бояш. Она сама себя, мне кажется, она прожорливая. Она съела камень чудес. Это точно, сейчас мы достанем. Мы сейчас достанем, не переживайте ширная. Вы режим живот и, и все нормально. На халк. Ничего нет. А нет. А нет, нет. нет. Так. так, значит это не тут. Ладно. Значит это коровы не ее. Не так, так, ну тут ничего. Коров. А, коров нет. Угу, я, я, я, я с ними провёл беседу. Штанишки. Где можно талисман спрятать, свинки? С понятием. Свинарники. Ну, а... уже логика. нету. Оказывается, кто прятал и у него нету логики. Так, у него а есть логика. Может, под ковром, Штю. ребят? Это мы давайте под ковром смотреть. Давайте, давайте весь потом равно. И смотрите, ну, ну, всё, аккуратно, вдруг есть, он где-то его есть, положил, цифрация. что мы не видим, мы слепые. А, mm. а вдруг, погоди, вдруг он где-то в стене. А вдруг пусть... оказался, вдруг. Я уже обшарил весь дом. ты? Так, и... нету. Талисман, на базу. Так, талисман, талисман сюда, давай. Талисман дал. Всё. Так, где он был? Да. А. а, так он тут был. Тьфу ты, ё моя. А, это мы тупые. Еще... Вот жмот, ты-то И нашел его, потому что ты а, свой, в своем доме свинарники, его учую. Это же твой дом, свинарник. Это его дом? Мы Звинка, первый так, раз в этой что? деревне. Его дом свинарник. Это свинарник. Значит, это его дом. Так Добре, мы первый да. раз в этой деревне какой-то его дом может быть. Вот дом, дома, дома, это свинарник. Он в своем доме нашел свинарники. Как вы где? Так это не а. его дом. Ты хочешь сказать прикол? А ну ладно. Я говорю, знаешь что такое свинарник? Свинарник не один, а он свинья. Значит, он нашел у себя дома. Что а. непонятного так? Все, Я пон... знаю, что все, все понятно, все понятно. Тут еды много. Мы же не будем воровать, Друзья. да? Да. Мы воровать? Мы не будем. Нет, нет, нет, нет. Вы что? Вы я что просто вы заменю вы на обычный. Вы... Я, я, вы... я, я заменю на... Не выр... Не, вы вы вы не, вы не воруйте точно. Вы да, не точно, воруйте. Как мы и быть ну да, ну, ну как? Ну что это? Mm -hmm. Ну что ты говоришь? Вообще... Ну всего лишь не да, мы всего лишь заменяем ну, на невырушительные. Мы всего лишь позаимствовали. Да, да, да, да. Но не воруем, нет, нет, нет. Мы только воровать не, мы не умеем. Да, вообще не умеем. Ты же с герой? Ну да. Как мы можем да. воровать? Да не знаю. Ну вот. Ты ничего не ну, видишь. Ну это да. да. Белый. Комната Очень чего? Он управление. Ну-ка сюда иди. Ты мои грядки воровал. Спасибо? Ну, айди сюда. Я тебе сейчас. Ну, айди сюда, ты. Так. Я не знаю, уши ты. О, так много. О, все, все, все. Я просто возьму. Где Я просто возьму. Все. Перетоптали. мой. Это Можно потоптать еще кстати. Можно еще потоптать. Вы, а а, а, а, Вы меня за дуру держите? А мартышка в платье иллюзии применять? Вы меня за дуру держите? Да. Это мартышка в платье. Все мартышка в платье. Все мартышка в платье. Все быстрее. А, иди сюда, Ты... Так, так, так, так, так. Вот быстрее, пока он меня не увидел. Все, все своровали. Мы да, да, взяли. Ой, еще тут. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. А, так его нет. ее Или ее? Я ничего не воровал. Я справедливый. Так, быстрее, быстрее. Забираем, забираем. забираем. Забираем, забираем, забираем. ну <с immerse> сюда. На! Кстати, ловите! Я тебе сейчас... Надеру. Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Фу! Так вроде. <свист> Блин, я даже чихнула от этого. <свист> так воруем тут. У соседа. <свист> у соседа быстрее, быстрее, воруем, воруем. Воруем, воруем, ро, воруем. Всякие воры. Город. Тихо-тихо-тихо. А, такие и нет. Все, кажется, отстало. Фух. Ну-ка, свинья шашлык. на шашлык. <свист> да. Ко мне, свинка, цып-цеп-цеп-цеп наши шлях свинка так ну ка палочки сюда за... я... Привет, баба Привет, баба. ах ты вор Что где это вор? Вор? Где старуха где это старуха я на твоем Что лице за... написано а вот а это я перепутал ага, немножко. а вот старуха ну, а, бабка старая, не трожь его, ты понял? Ой, поняла, точнее, Ну-ка, иди сюда, я тебя вижу. Ой, давай. Что же? Не можешь поймать, да? Ты мне не нужен. А я семечком тебя буду пить, и всё. я тебе лицо сломаю. Когда? Так, слушай, на. Слушай, на, на, на, на, ломай, ломай стекло, на, на, на. Ну чтобы меня не узнали. <саспорожные> О боже, Всё. что это? Я в Хэллоуин переодел. Мы <саспорожный> на нее на Где идем. От не бить, идиот. <саспорожный> где, <саспорожный> баба Галя? где баба Галя? Где Галя? Меня бить, идиот. Где баба Галя? Где баба-галя? А я че знаю, где она что вы? Какая баба Галя? У вас глюки уже? Повернись! Повернись! Все, вжигай в бекон. Свинья. с ума сошли в этом городе, в Свинья. Свинья. отсюда уезжать поскорей. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья. Свинья бекон ходячий. Свинья. <свечу> свинья. <свечу> <свечу> <свечу> что она делать? На палочке садится, <свечу> не знаю зачем. Баба, ну ты ж. Подожди, ты ж э -э стоп, говорил, не что не у не нас галлюцинации. галлюцинации. Подожди, стоп. <свечу> Локты. Ладно, все ребят, поехали. Трансформация, проезжать. Баба Галя, попрощайтесь. Мы ее заберем подарок. Да. Я я Хэллоуин. Баба Галя, там скоро.